Это, получается, у нас как приклад. Вот, выходит, выходит. потом вот. Интересно, американцы э, написали латинскими буквами на украинском языке. Да, сейчас вот. Разверни, говорит. Ага, получается. Приготовленное до стреляния. То есть приготов... Готовим к стрельбе. Увага! Внимание! А! Перед стрелянием затыкай уши! Вот ухо нарисовано, господи! Ну, стреляем только с правого ремня. Ну, то есть на правом плече. Так. Значит, вот как вот Сзади стреляние призи и сниму. Короче говоря, реактивную струю опасайтесь и не стреляйте. Ну и вот тут разные положения. Стоя, с колена. С колена, лежа, даже можно стрелять. Вот. Вид сверху. Этот гранатомет. Американский. Были ваши, стали наши. Да, Игорь Васильевич? Это точно.